отправляют, но ну, если надо распечатать эти две справка, ой, справку забыла три два так, вроде теперь должно быть нормально, значит еще раз я подготовила все документы и один из университетов. Ну, подробнее о том, как, какие проблемы есть, если вы подаете в два университета, точнее хотите подать в два университета, вы можете посмотреть на видео с, со стрима, и там есть тайм-коды. В общем, разберетесь. Значит, да, в первый университет я собираюсь сегодня отправить документы, сканы, да. Ой, oh гад! Сейчас я. Это такой волнительный момент, так что я собираюсь позвонить еще своей подружке, и мы вместе это будем делать. Так. Ой, oh гад! Я так переживаю, конечно, You are ready? Ты готова? Of course. Ой, а куда я делась? Вот она я. Короче, значит, смотри, сначала нам нужно проверить, все документы вообще у нас это. Значит, смотри, что нужно? Заявление, копия загранпаспорта, фото две штуки. Ну вот я, кстати, не знаю, типа, им отправлять еще отдельно мои фотки? Или нет? Ну, типа, просто как... Типа отдельно еще вот эту фотку, которая у меня в электронном виде. Окей. Блин, а где оно вообще? А мне кажется, казалось, что я все подготовила. Я что-то смотрю. Ой, oh гад. У меня нет. Ну, возле банкомата это, конечно, было бы мощно. Так. Так, ну знаешь, что говоришь? А ты такая смешная. А, может, я это тогда включу, звук? Просто ты у меня в наушниках, там не слышно будет. Ничего страшного. Поздоровайся со своими подписчиками. Расключаю. Ой, мой Я вообще что-то нервная. Капец. Так, а где вообще у меня эта фотокарточка? Блин, а что я заранее-то не сделала? Я вообще нормальная. Так, все, я, короче, скачала. Значит, что, что... Делать с этой бедой. Ну вообще я типа создала отдельную парку, где-то еще есть. Ну oh мой видео будет на миллиард тысяч часов. Пока я это все отправляю. Так, и переводчик еще мне нужен. Значит, получается написать надо просто типа, Алло, здравствуйте, вот мои сканы, да? Так, значит, смотрим. Так вот, заявление, учебный план, согласие на обработку. Вот он типа, заявление, agreement, вот этот вот agreement. Потом, значит, application form, это анкета заполненная, и study plan. Блин, я надеюсь, что у них там все нормально, типа, выйдет, но вроде все нормально заполнено. Потом, значит, копия загранпаспорта и диплом с апостилем и перевод. Это я им уже, это, там это у меня все в одном, как это называется, в одном, в одной pdf -ке. Дальше, и что тут? И я еще прикладываю топик третий ГИП. Потому что я, ж, типа, заполняю, типа, пишу им а -ля. Я это знаю, короче, корейский. Чтобы они это знали, что я знаю. Да? Mm -hmm. Короче, вопрос в чем? Значит, смотри, мне лучше сделать, типа, ответить на последнее их письмо, тогда будет, что у нас вся переписка, короче, видна, или написать им новое письмо. Как думаешь? Ну, no, отправить, наверное, переписки, потому что ты настроена серьезно. Я серьезно настроена. Поднимите меня, пожалуйста. Так, ладно. Значит, отправ... все, я тогда отправляю, как типа, ответ на переписку Аля. Вот. И получается: смотри, два варианта: первое название: sending documents for the autumn semester language courses. Типа отправляю документы на осенний семестр на курсы корейского. Uh -huh. Или... Второй, вариант. Второй вариант. Так, сейчас скажу, сканы. Сканы копий оригинальных документов? Сканы копий оригинальных документов? Первый вариант. Первый вариант. Второй? Да. Первый-первый. Это же тема письма правильно? Да. Ну, первый вариант конкретно куда, зачем вообще. Окей. Так, а что пишем это в этом? Здрасте. Помогите. Здравствуйте, да? И что? Угу. Просто сначала. Здравствуйте. Ну, а там можно написать, что отправляешь оригинальные, ну, копии документов. Оригинальные. Ага. Типа, отправляю копии оригинальных документов. Господи. Вообще надо писать слово оригинальное ниже, так понятно, что. Не, ну, никто их знает. Ну, это, то, что вот это я тебе сказала, это я с них списала. Они мне это написали, типа, о oh май что произошло? Um. Ой. Так, hello It's me Hello Так, hello с двумя L. Ой, hello вопрос да, Господи, дальше Получается, отправляю Вот эти сканы Ой, Капец, прикинь, если они завтра ответят Я в шоке буду Ой, они а, все правильно ну, это было бы скучно. Да. Как-то сухо, как будто. что то как будто не хватает. Нет? Ну и заново нужно прописать, что это на осенний семестр. Документ. Короче, и я скопирую просто все, что тут. For the autumn semester linguage. <laughs> Курсы. Все? Что обычно люди пишут такие моменты? Ну и прикрепить документ, наверное, нужно. А best regress вот эти вот типа большое там вам хорошего всего. Ну да, и может быть задать вопрос в течение какого периода будет рассматриваться? Ну они мне как-то написали, что в течение недели. они потом... и всего не хватает. Перемучих не наталкивать на мысли, что чего-то не хватает. Так, короче, я просто такая, hello, отправляю вам свои сканы оригинальных документов на осенний семестр, ваших курсов чудесных, замечательных, пожалуйста, помогите. Да? Ну, все коротко я поделаю. Короче, все, пригревляю да, файлы, да? Да, ты прав? Нет, все, подожди. Ну, они у меня, у меня, все готово, я сейчас просто, это, Мы знаешь, уже 9 минут болтаем. можно чисто это видео выложить, типа без нарезки. Так, универ Корея, значит, доксон, доки на отправку. Блин, я надеюсь, что я не затупила, и у меня реально там все Тинтино. Просто знаешь, когда я делала, отправляла также, типа, через этот, через iPad, это заявление на топик, она мне такая, вы мне отправили, там все, типа, плохерилось. Я теперь что-то это, ну, я сейчас попробую его открыть, все эти документы, чтобы, типа, то, что надо было. Да нет, все нормально, что за лишняя страница, ну ладно, плевать, то что они меня отправили. ау, то я им отправлю, в принципе, да, так, капец, Помоги помогите, ладно, все, вроде, все да. а? добавила, я зафиксирую этот исторический момент, что ты делаешь там? Этот? Не, я просто время забыла. А, время? Ой, мой стадик план, надеюсь, им понравится. Я тут вообще-то... и копий. Исканы копий. Так, все, там мой паспорт. Капец, я каким-то людям отправляю все свои данные, понимаешь? Все, я готова, короче. Мне кажется. Так, давай. Так, еще раз, смотри, я начинала... 21.50, погнали. Сейчас, сейчас, подожди, последний раз, проверим. Значит, я им написала, здрасте, я там что отправляю, тему, и дальше, еще раз, заявление, учебный план, согласен на обработку. Заявление, учебный план, согласен на обработку. Сканы диплома, фото, две штуки. Но ну, я отправила одну, типа, электронную, распечатаю, будет две, типа, мне кажется, да? Если надо. Ну, я думаю, что две штуки. Отправляй одну, если надо разпечатать эти две. Ну, короче, вот. Справка. Ой, справка забыла. Парижка. Только страданий. Ой, oh господи. Реально, это было справку. А что ты не говоришь? Так, Рустам и Вадим Нормально, вообще. Ой, моя справка. Капец. Блин, а как ее подписать теперь? Bank statement, наверное, да? Как они мне написали? Ой, вообще... Печать. Так, банк... Прикинь, я бы... Ой, ма... Они бы посмотрели, такая, ну, привет. И написали бы мне Алина Рафаэльевна. Я все понимаю, но мысли вы там весь пакет документов отправить. Банк. Да, а, можно знать, что у меня HR. Статимент. Статимент. Так, банк стейтмент. Ну, прикол. Это было много сказать. Я надеюсь, что это. Там нет никакой чистки по поводу слов, обращенных Короче. Все, банковская карта. Вот, ой, банковская карта, говорю. Вот, заявление, я Короче, все, мы все мы сделали. Что делаем, Все отправляем? Я делаю отправить? Так, Дублин два. 10 июня 21 пятьдесят две. Окей. Я Тут еще типа отменить отправку 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Семь, шесть, пять, четыре, три, два. один! Мы отправили! Какие отвариваются? Это совет. Подъезжай, подъезжай. Ой, гад, мы отправили. Офигеть. Ну все, ждем ответа от вас, друзья, положительного. Конкладерайшн. И так далее. О май гад, вообще реально. Вот я ссыкую, конечно. Ну, я надеюсь, что это все тем, знаешь, кому надо. Да? Mm -hmm. Так, ну все получается. Тебе ждем ответ. Да. Блин, как думаешь, они насколько быстро его дадут? Ну, я думаю, вряд ли, конечно, даже стоит завтра ждать. Ну, я думаю, что до середины. До среды где-то. До среды. Мне просто интересно, они мне напишут, типа, поздравляем, вы поступили, отправляйте оригиналы, или они мне напишут, отправляйте оригиналы, и мы подумаем, или они мне напишут, типа, а чё это не отправил хотя там больше нет никаких документов, я посмотрела, ну что они ещё могут, ну там есть такая приписочка, типа, мы можем по желанию, там, университета запросить дополнительную, там, фигню какую то что Ну, я надеюсь, они могут просить, чё они будут попросить ещё? Ну Узах семьи. Нет, типа, могут эту справку для НДФЛ, типа. Ну, ну подумаем, подумаем уже по мере поступления. Вдруг они мне такие, О! Как раз тебя и ждали. Я сегодня смотрела девочку, и у них реально есть такая штука, что типа какое-то ограничение на курс тоже есть. Типа, они могут набрать людей и все. И я типа могу просто это не выпасть. Прикинь. Хорошо, что ты такая дальше документы. Да, я теперь начинаю типа думать: может, мне, ну, если Токсон меня возьмет, может, на нем остановиться. Ну, ну короче будем думать ладно по мере выставления ждем гад, Все мы отправили получается. Такой же сейчас я пакет, как это называется подготовлю для другого университета. А можно сразу шаблон сделать, наверное, письма и добавить это все, чтобы потом в 001 <с отправить первого. А, нет, там знаешь какая штука-то? Я же не могу один и тот же набор документов, потому что у другого университета другой план заполнения, анкеты. А то они такие, зачем ты нам доксон отправила, ты типа еще куда-то хочешь? А я такой, Да нет, нет. Я хочу и на Вот. Блин, я надеюсь, что им все нормально будет. Да? Посмотрим на следующей неделе. Но я думаю, что все хорошо будет, тоже все по списку диалога. Угу. Блин, ну, да, я думаю, да, тоже. Ладно, Боришка, буду заканчивать это шедвальное видео. Всем будет очень интересно, я считаю нас послушать. Я, наверное, его даже лезать не буду, просто выложу, типа... Вот да, так, да, да. происходит подача документов. А? — Поздравляю, говорю. — Ага. Так, давай, попрощайся с моими, это, подписчиками, чтоб тебя слышно было. — подписчики. — Что-нибудь хочешь им сказать? — нет. Мы мало знакомы еще с твоими подписчиками. — Ладно, познакомитесь. — пока. — Бай-бай. Ладно, Маришка, спасибо, что была в этот момент со мной. Ну ладно, все, пока. Пока. пока. <смех> так, все, мы отправили. Блин, ребят, реально, возможно, вам это видео будет не очень интересно, но какое есть. вот, Вот так. Вот так происходила отправка документов в один из университетов. Пам -пам. всем спасибо за внимание спасибо что посмотрели скорее всего это видео будет интересно только тем кто э, ну кому я чисто интересно потому что наверное полезности от этого видео не очень-то много я просто отправила на почту документы все ждем результат